Всем доброго времени суток, с вами Катамхали представляя сегодня вашему вниманию ответы разработчиков Но ну, это с так называемого домашнего стрима, где танковые блогеры задают вопросы разработчикам Ну а те, естественно, отвечают Информации здесь очень много, постараюсь читать побыстрее, ну, насколько это э, возможно В общем, короче, сразу и начнем, а то, да, уже начал, боюсь, сейчас на 20 минут у меня это затянется Так, куда мы хотим развивать танки? Странный вопрос, да, <laughs> в историю про то, что люди, пришедшие вечером после работы, после тяжелого дня, после школы, чтобы они приходили, играли и получали набор эмоций позитивных, негативных, да, ну, тут как бабушка надое сказала, да, проиграл, получил негативные эмоции, выиграл, затащил, получил позитивные эмоции, ну, не знаю, у большинства игроков, мне кажется, все сводится больше наоборот. Ну, частенько, да, к негативу. Но достаточно провести один хороший бой, как сразу получаешь позитивные эмоции, и мир совсем играет другими красками. Так, очень многие инциденты, которые Происходят в игре, вот эти стечения Обстоятельств, это не подкрутки, и в принципе Говорить про подкрутки достаточно смешно Это история про то, что Кому-то везет, кому-то нет, да, ну С одной стороны, если так подумать, да, рандом Есть рандом, но когда в бою, вот В горячке, да, там вот то происходит Турбосливы там, снаряды летят Куда-то непонятно мимо При полном сведении, да, ты не можешь выцелить Там какие-то уязвимые места Ну, начинаешь волей-неволей, да, задумываться Про какие-то подкрутки, но с другой стороны да, какой в этом смысл тоже, да, непонятно, чтобы нервы игрокам портить Ну, не знаю, вообще, получается, про подкрутки с одной стороны нелогично Танки достаточно большая игра, и в ней происходит много событий Тысяча событий за бой Эти события происходят очень часто, и рано или поздно тебе не везет или везет да, Бывает целый день, когда, да, летит, не летит, побеждаешь, проигрываешь Бывает, прям день зашел и все летит, все пробивает. На следующий день заходишь, вроде, да, не знаю, может зависит от настроения и все летит не туда, куда. Ты хочешь это отправить. Так, если тебя часто пробивают или поджигают, есть несколько вариантов, но основное это то, что мы <соцентричь> сочувствуем твоей неудаче. Ну, хотя бы сочувствую. Так, мы делаем проект, который направлен на развлечение, он должен нравиться тем игрокам, которые в него играют. Ну, понятно. Так, и если мы убираем оттуда значительный мест случайности, то это будет превращаться в переусложненную игру и это будет интересно крайне узкому кругу аудитории. Это означает, что игроки, которые играли хорошо, будут играть еще лучше, а те, кто играл плохо, еще хуже. То есть да, разрыв между хорошими и плохими игроками увеличится, если убирается рандом. Таким образом будет происходить полное вытеснение тех игроков, кто играет плохо. И так по цепочке будет происходить вытеснение... Прослойка игроков Так, у вас 20 поражений подряд <с> Знакомая ситуация Мы поражены вашей неудачей Все, что я могу сказать, мы на это никак не влияем К сожалению если вы играете лучше, чем средний игрок, вы будете чаще выигрывать. Если вы играете хуже, чем средний игрок, вы будете чаще проигрывать. Но, безусловно, то есть некоторые элементы случайности, которые работают на больших числах. Если мы говорим о стабильной возможности побеждать, это хороший взвод, где все игроки играют лучше среднего. Тут вы будете чаще выигрывать. Это подтверждает статистика. На сервере есть взвод, который за 400 боев имеет 98% пакета. Да? А Обалдеть. 400 боев 98% не кисло. Натиск у нас будет. Так. К модам, как э, к месту для поиска улучшения игры, отношение очень положительные. Популяризация модов, это реально очень полезный процесс, и мы будем на нее концентрироваться ближе к лету, может осени. Надеемся, что это очень скоро сделаем так, чтобы моды не слетали при микропатчах, чтобы они были удобнее в использовании. Модом и в игре в целом пользуются очень разносторонние игроки. Ну, не знаю, я, к примеру, не пользуюсь. Все, что надо, уже <laughs> в игру было добавлено, какие моды я устанавливал. Так, то, что сейчас раздается в бонах игрокам, как можно получить боны, все способы... Ну, ладно, способы, да, понятно. Оно больше -то того количества чем хотелось бы раздавать, да, то есть, ну, вот это неприятная новость, что, возможно, будет бонов меньше, так, ранги 15 на 15 точно не будет, так, пока 7 на 7 выглядит как один из самых успешных вариантов для соревновательных историй в танках, он самый интересный, и мы в этом направлении сейчас двигаемся, ну, я считаю, что, да, вот сделали на восьмерках, это большой плюс, формат 7 на 7 тоже, в принципе, плюс, в этом режиме, я так понял, очень удобно, и к примеру, фармить серебро, если забить, да, там, выиграл ты или не проиграл, ну, в среднем, да, там, включил вот это, ну, как, как назвать-то, блин, расходник, короче, на плюс серебра, если у тебя есть премиум аккаунт, ну, 100 тысяч за средненький бой вытаскивается, за хороший бой, там, за, по 150, учитываем, что бои про происходят очень быстро, и здесь фармить гораздо быстрее, чем в обычном... Рандоме Я, в принципе, рассматриваю этот э, режим боя, ну, для себя, по крайней мере, как просто подзаработать по-быстренькому кредитов. Ну, не то, что прям по-быстренькому, но гораздо быстрее, как я сказал, чем в обычных боях. Так, Натис Гранги — это идеологически разные режимы. Особенно сильно это может регулироваться в настройках для этих режимов. У этих двух соревновательных режимов разная аудитория разные цели... Полагание. И хочется запускать и оба В идеальном мире натиск полностью отдельно РБ полностью отдельно Натиск это режим не для одиночек А для командных баталий А вот ранги для соло игроков И проличный личный скил. так Призовой фонд в будущем События турнира 7 на 7 легендарная семерка Формируется только из проданного набора С уникальным 2D стилем Новый рассвет На текущий момент призовой фонд Который будет анонсирован уже более 2,5 миллионов Ну по-моему он там уже гораздо больше то есть это 6410 игроков купили данный набор со стилем. Если в целом такой формат зайдет, мы его обязательно повторим и не раз, и не обязательно со стилем. Так, ЛБЗ 3.0. Это очень интересная история, сами очень хотим. Возможно, когда-нибудь что-нибудь. Ну, то есть в ближайшее время ждать не стоит. Силы ресурсов сейчас нет, в каких-то планах ЛБЗ есть, но есть, если говорить... Сейчас внутри разработка ЛБЗ не стартовала, да, то есть через год-два, возможно, мы это увидим Так, после э -э вывешивания вакансий мы наняли очень много людей, но это настолько мало, что по сравнению с тем, сколько нам необходимо К сожалению, у нас есть огромное количество направлений, которые все еще достаточно сильно не закрыты Мододелы, приходите нам Самое важное для нас, как для команды разработки, это научиться разрабатывать игру с такой скоростью, с какой хочется это делать. Мы сейчас сильно медленнее, чем хотим. Так, экипаж на несколько танков сделать в мире танков надежда есть. Ну, то есть тоже в ближайшем будущем этого ожидать не стоит. Так, новая рефералка прямо сейчас в активной работе. Почему мы ее так долго перезапускаем? Мы не хотим, чтобы люди в рефералке создавали себе вторую канту, играли. Это порочная практика, и мы это уберем. Большим плюсом нашей рефералки будет в том, что не обязательно нужно будет приводить новых людей. Скорее всего, здесь речь идет о возвращении ушедших игроков. А, ну то есть, да, рефералка будет действовать, то есть какой-то игрок давно не играет, ему отправляешь приглашение, он возвращается в игру и получается по реферальной программе, вы оба получаете бонусами, да, то есть эта программа направлена не на то, чтобы игрок делал себе, так сказать, твинка, чтобы получить вот эти там плюшки, а для того, чтобы, ну, привлекать, естественно, новых игроков, ну и э, возвращать старых. Так, динамические объекты у... Но ну, это World of Tanks, да, там уже были видео В ближайшем обновлении у нас этого точно не будет Но нам это хочется Смотрим туда с любопытством и осторожностью Хочется пощупать самим и дать потрогать нашим игрокам Ну, не знаю, я бы, если честно, в обычном рандоме <laughs> как-то не особо это хотел видеть, да Где-то стоишь от точки, там, от башни отыгрываешь Тут, бац, что-то рушится и ты в ангар отправляешься Ну, такое себе удовольствие так, не в ближайшем патче, дальше будем смотреть, но нам это интересно. Согласны, что эта фича неоднозначная и ее необходимо аккуратно тестировать в ивентах. Так, заранее об апе Карачуна мы не говорили специально, так и было задумано. Если бы у нас была цель заработать на том событии как можно больше денег, там была бы, был бы не Карачун или мы бы сначала его апнули. Да, ну, то есть там могли, да, танк какой-то дать поинтереснее, что-то, какую-нибудь тимбищу, там, чтобы игроки прям туда побежали. Так, Лева, ну, немецкий тяж. Продается до сих пор. Хорошо каждый день. Игроки его покупают. Так, открываешь статистику. Продаж магазина сейчас. Танки восьмого уровня продаются. Танки 6 уровня не продаются. Танки седьмого уровня не продаются. Ну а кому нужны, да, премы низкого уровня, когда восьмерки, ну, как минимум больше зарабатывает Так, они же можем вообще не смотреть Тайп 5 кори, не имба За статистикой данной ПТ смотрим Приписка у танка есть, что есть плюс танка Продавался не в постоянной продаже И пока кори не похож на имбу Так, нет, нам не нравится засилье Одних премов на восьмом уровне в игре Можем ли мы что-то сделать с этим мгновенно? Глупость, <с> можем, но не будем Здесь хочется вести себя очень аккуратно Засилие премтанков на восьмом уровне Это в первую очередь следствие того, что према восьмого уровня Наиболее эффективны с точки зрения фарма И поэтому так или иначе В случае, если эта парадигма не изменится На восьмом уровне будет значительная часть премов Парадигму изменять мы не планируем Да, как ты это изменишь? Запретить людям играть на премтанках, которые они купили Так, все виды резервов на кредиты Не планируются в открытой продаже Все так... Мы не хотим это продавать, мы видим эти резервы как отличный мотиватор в наградах где-либо, да, ну, то есть за определенные, да, там события, какую-то активность Так, замедлять темп боев, дел бои интереснее и дольше по посредством увеличения ХП у танков, это очень плохая идея, и мы так делать не хотим И да... Оздоровление здесь хочется нам и мы попробуем. А, что тут, какое оздоровление можно сделать? Кажется, что более интересный вариант решения срезать, добавить альфу пробитие ТД, но не увеличение ХП. В целом, эту проблему можно решить глобально, а не только изменять ТТХ. С Танки которого... с открытой рубкой, почему туда нельзя ставить вентиляцию? Вентиляцию от... одна из самых эффективных оборудований в игре изначально оговаривала, что если танк с открытой рубкой, у него есть некоторые преференции по ТТХ перед танками с закрытыми рубками. Ага, вон оно как. Так, распространение экспериментального оборудования в игре. В будущем мы будем смотреть в сторону различных моделей распространения, но по постараемся, чтобы именно экспериментальное оборудование было доступно всем, но в ограниченных объемах. История про то, чтобы засунуть экспериментальное оборудование вымен на ГК, это не про доступность всем. Экспериментальное оборудование должно уравновес уравновесить игроков, которые не могут себе позволить боновое оборудование. С теми, у кого оно есть. Но задача такой оборудки у нас запланирована. Так, почему прогадали по цифрам с оглушением САУ? Так, объективно не хватило данных на общем тесте мы уже сделали выводы в дальнейшем мы будем давать топ-мотивацию чтобы игроки приходили на публичный тест и обязательно участвовали именно в тех изменениях которые мы планируем в рамках патча дабы собирать больше данных это улучшит количество но на самом деле принципиально ситуацию все еще не сделает идеальной, потому что у людей на тесте играют заметно ну люди на тесте играют заметно по-другому да ну потому что статистика не учитывается да и может где-то люди Чувствовать себя совсем иначе. Зачем вообще трогали Сау, ведь в целом с ней все было окей. Трогали как раз для того, чтобы комп э комплексная история, которая длится издалека, чтобы она сложилась в единую картинку. Игра большая, сложная, там очень много зависимостей. Если мы собираемся комплекса что-то изменить, банально снаряжение оборудование и тд. Оно за собой влечет изменения в других механиках. Но что-то мы можем добавить пораньше, но все это должно идти последовательно. Плюс сейчас мы на каждом шаге учимся, смотрим, как оно получилось, как мы это сделали. Все это часть больших комплексных изменений, которые в конечном итоге, как мы надеемся, должны сделать игру лучше. С начала 23 -го года у всех новых прем-танков появилась приписка о нерфе этих танков. Игроки боятся и не хотят покупать такие прем-танки, что вы скажете, да? Так, не поку... <с> разработчики отвечает: не покупайте такие прем-танки, если боитесь нерфа серьезно. Ну, логично, да, боишься, не покупай, в чем проблема, блин? Нет приписки, берешь, покупаешь. Ну, я вообще, если честно, этот нерф сильно не боялся, да? У меня есть 6 премиум танков, я не думаю, что понерфят все. <смех> так, здоровье игры Мы считаем более важным фактором Чем лишние заработанные деньги Поэтому сейчас с данной перепиской Мы декларируем наше желание о заботе Здоровья игры, как мы говорили ранее В случае, если это будет нерв Каких-то старых танков Которые покупали без этой переписки Вполне возможно без какой-либо компенсации В случае, если это танки Которые вы сознательно покупаете В момент, когда эта переписка существует В ней в явном виде написано, что компенсация Мне предусмотрена, в случае если этот танк будет изменен то что он будет изменен это еще не значит что он будет понерфлен да М может быть и апнут кстати тут есть очень много нюансов в случае если будем трогать старые прям танки это будет точно компенсация вопрос в том что как когда и зачем так мы точно <с iris> не те дураки которые возьмут и зарежут Врем в хлам, что он станет неиграбельным Наша цель, чтобы каждый танк На своем уровне имел одинаковое влияние На бой, и это большой намек Если он слабый, будем апать Если он сильный, мы будем его нервать. Да, но с другой стороны, привести все К общему знаменателю невозможно Да, слишком много машин, все Слишком разные, да, но есть какие-то Друг на друга более-менее похожие Но все это уравнять, а еще Да, мало того, что уравнять машины Еще балансировщик, да В одном бою могут быть по классам, да машины одинаковые, но в, в, в целом-то они разные, плюс игроки разные, то есть столько много факторов, вот этот плюс еще рандом, то есть, да, к общему знаменателю тут привести все невозможно. А тут если по статистике видно, что какая-то машина слишком сильно на фоне других выделяется, да, там по нанесенному урону так далее, по среднему там проценту побед, то понятно, да, что либо она там ну, перегибает ее, надо немножечко урезать Либо она где-то не дотягивает, надо что-то прибавить То есть это, блин, достаточно сложный, я бы сказал, процесс Так, про умирающий АБС-формат 15 на 15 в любом виде Сейчас формируется команда, которая целиком и полностью будет заниматься вот этим направлением Всеми видами к... Компетив активности 15 на 15, 7 на 7, турниры и тому подобное. Здесь на самом деле главная проблема, что делать с кланами, как социальной ячейкой. Она сейчас в очень непонятном состоянии. Зачем это нужно, куда это двигать, что должно являться венцом. Как вот сейчас, э -э -э, КП после глобальной карты. Так, что должно быть в ходе... Uh, main-активностью и что должно являться достигаемой вишенкой ради чего все происходит куда приходит <laughs> только лучше и для одиночек все понятно ранге натис турнира 1 на 1 3 на 3 состязание и так далее далее один человек участвуя в тысячу соревнований состязаний, ивентов РП uh, Набирает очки, получает а сбоку пририсованную лигу. Такую систему можно выстроить, и это будет внешний рейтинг. Это понятная система продвижения наверх для одиночек. И вот эти две истории должны двигаться в любом случае параллельно. Так, и битва блогеров в 2023 году. Ивен с блогерами, да, но не как битва блогеров друг против друга, это слишком токсично. Да, ну... Да, игроки начинают, одни поддерживают одного блогера, одни другого начинают друг друга обливать по-моему Я думаю, это правильно, надо как-то этот формат менять, чтобы убрать вот этот негатив и все вот это вот Ну, сами понимаете, да, я думаю, не я один в танке, <смех> кто играет, иногда каких-то блогеров посматривает, где там что происходит Особенно, когда вот такое идет. Да, то есть, это наоборот еще больше притягивает внимание. Хочется зайти, посмотреть, а что этот сказал про этого, а что этот сказал про этого. То есть такое <с Of> собирание уже сплетен какой то получается. Ну и согласитесь, негатива там да, очень и очень много. В общем, все на сегодня. Фух, все прочитал. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.